На далеком острове ложь покрытом соснами, Колыбель для солнышка, хвойная постель. Сосны машут лапами, дождь тихонько капает, Пьет водицу зернышка, чтобы стать сильней. И медведи облака серые бока, В теплых ласковых лучах тает их печаль ты печаль. Барабанят кабельки по источкам маленькие. Лямпым лодочками веслом и, и, и, и бортом, барабанят там, там, там Приходите к нам, к нам, к нам И есть у нас на небесах Дивные леса В них деревья белые, в коронах птицы смелые Песни, вещи не поют Про судьбу твою, Про судьбу твою На далеком острове, где утесы острые Тихо гладит берега долгая река И как будто светлички пляшут в небе, Звездочки бывает по волнам В конце пути где-нибудь найди, где-нибудь найди.